Здравствуйте подписчики моего канала Сегодня хочу рассказать про котел Электрический Отопительный Elf 4.2 То есть Стоит 4 киловатта ну, Двухступенчатый Первая ступень 2 киловатта Плюс подключается вторая ступень Тоже 2 киловатта Вот он Вот такого вот плана стоит здесь и управление с что могу сказать про котел котел короче ну сам котел вроде и ничего но сделан конечно дурацки электрика вся была не пропаяна даже не обжата не то что там не пропаяна а не обжата все провода просто когда вскрыл потянул за провод а все осталось в руках пришлось все обжать и пропаять также здесь производители не предусмотрели отключение первой очереди То есть если у вас по каким-то причинам пропадает жидкость в этой в этом, ну, в системе То получается вторая очередь будет колбасить блин, без отключения пока все не сгорит а, поэтому пришлось поставить терморегулятор на первую очередь а вот вторая очередь у них работает от своего терморегулятора но так как сейчас на улице не так холодно поэтому а, мне этого дела хватает вот сейчас поставил на 35 градусов а 5 градусов у меня порог то есть до 30 доходит до 35, по-моему, доходит. Да, вот 35 градусов. А, максималка. А 5 градусов порог. То есть срабатывание то есть с 35 до 30 остывает, включается. В принципе, этого хватает, чтобы в доме, при сегодня у нас, грубо говоря, 2, 2 октября, его хватает чтобы в доме было где 22 градусов 30 35 градусов здесь поставил временное реле которое работает у меня двухтарифный счет это счетчик поэтому ну поэтому сделал его чтобы срабатывал по ночам в основном грелся и так далее и тому подобное врезал я это все дело в систему твердотопливного котла то есть вот отсюда идет прямая прямая идет с котла поставил отдельный этот поставил отдельный насос Фильтр перед насосом поставил, вот обратка Здесь воткнул кран Воткнул, который будет перекрывать, чтобы у меня не было подхвата холодной воды А здесь вот э, запустил через насос э, Вверх, э, когда нужно будет запустить э, котел, вот этот вот кран вот этот кран перекроется а вот этот вот кран откроется и будет по большому контуру работать а здесь у меня нет никаких кранов потому что там стоит расширительный бак он работает вот этот вот прямая работает в качестве расширительного бачка так в принципе после моей модернизации переделки в принципе котел работает нормально живет не так уж много но вот с такими если, конечно бы он работал постоянно то жрал бы на порядок больше а так как он работает в таком режиме дом в принципе теплый он там пока что сжирает не более 100 киловатт ну, в месяц ну 100 может быть ну 150 не знаю где то вот так вот еще не работал месяц Поэтому примерно вот так вот Потому что он работает очень долго нагрева Это быстро нагревается и долго остывает Так что, в принципе, котел со своими доработками нормальный Еще где заказывал, там вообще прикол был Сказал им, что мне нужен левый, привезли правый Пришлось опять же это все дело ну, делается легко два винтика в принципе отворачивается делается справа влево но все-таки как-то сами понимаете загвоздки такие ну вот такая система в конечном итоге потом переделаю вот у меня вот такая датчик температуры поставлю другую коробку и все переделаю, сделаю более красиво это. А это вот 12 вольтовый с Алиэкспрессом 160 рублей стоит. А это с инкубатора ну, штукарь стоит. Ну и еще поставлю управление с сим-карты. Когда надо, включил, когда надо, не выключил. Ну вот как-то вот так вот. Всем спасибо за внимание. Если что интересует.. Спрашивайте. До скорых встреч!